заработала заработала так здравствуйте дорогие друзья пока народ присоединяется хочу принести извинения людям которые э, ждут мою консультацию мои консультации потому что э, каждый к каждый контакт для того чтобы он был эффективен для того чтобы я понимала что э, это действительно мой труд он действительно будет полезен есть некоторые нюансы да нужно настроиться на поток человека найти такой, так, такие параметры реальности состояния и так далее чтобы все получилось хорошо качественно эффективно иногда такие моменты приходят сразу иногда их надо ждать это зависит от много чего и Тут сразу хочется сказать про то, что один из людей, которых я не застала в этой жизни, слышала только истории про него, это один из великих мастеров прошлых лет, скажем так, прошлых времен, потому что это даже не XIX век, это xvi 17 век, история, которую мне в свое время рассказывали в одном из моих духовных путешествий, о том, что один из великих мастеров признан еще при жизни святым, просветленным, когда он переехал в новую местность. <мас> китушки, когда к нему... Извините, пожалуйста, немножко у нас тут помехи приятные. Вот, а, Так вот, когда к нему обращался новый человек за помощью, он а, уходил, а, обращался наверх, задерживал дыхание и ждал а, а, ровно столько, а, ну, ждал ответа высших сил, может ли он помочь этому человеку, пока не приходил ответ. Если приходил ответ положительный, дальше уже а, он а, выяснял, чем конкретно может помочь и оказывал помощь. Если ответ был отрицательный, он а, приносил извинения и не принимал человека. Вот, поэтому, во-первых, да, каждый раз идет определенная сонастройка, это свое, ну такой тоже труд, время, усилия, поэтому, ну, как это, ну услышите, да, почему это происходит, чем я руководствуюсь. И второй момент, это мы уже, собственно говоря, с вами и начали эту тему, которую мы сегодня заявили потому что ясновидение, предсказание, предвидение, целительство, это все растет из одного корня. Мы сейчас не будем трогать всевозможные гадания на Таро, кофейных гущах и так далее. Хочу, могу сказать только очень кратко, что... Для того, чтобы ну, информация получается откуда-то. Да? То есть она, как правило, считывается с поля человека, который делает запрос. И что происходит с человеком, когда он этот запрос делает. И особенно, когда этот запрос реализуется с помощью каких-то приспособлений. Любые карты, какие-то инструментарии так называемые магические готательные атрибуты, они все а, ну, предполагают что ли плату за свое использование. И а, а, желательно а, в этом, ну хотя бы так вот, на навскидку, немножко понимать, как это происходит и а, чем это чревато. А, вот у нас тут был такой процесс прямо на днях, когда мы рассматривали один очень короткий эпизод в фильме американском, крайне неудачном, снятом, по, ну, с моей точки зрения, не только, правда, с моей, у него низкий рейтинг, но, тем не менее, да, вот по Стивену Кингу фильм «Темная башня». И там такой очередной там мальчик избранный, который обладает с даром предвидения, который доставляет ему только проблемы, потому что мама и не может понять. Для социума он а, начинает выглядеть неадекватным, ему начинают лепить диагноз, а, у него проблемы в школе и так далее. И так далее. Да, но тем не менее, он видит то, что происходит на самом деле, и то, что не видно а, окружающим. И естественно, на него начинает охотиться самый большой главный злодей этого фильма, который хочет, конечно же, уничтожить мир. Вот, и он добывает по всему нашему миру, миров много, наш мир называется ключевой, и он добывает детей, обладающих светимостью. У, у Кинга это неоднократно встречаемая тема, и она достаточно, ну, как бы сказать, соответствует реальности, что ли, да, что у человека есть та или иная а, уровень светимости, он может быть выше, ниже у одного и того же человека он может очень сильно отличаться за жизнь, ну, как бы при рождении и вот в период созревания как личности, да, вот подростковый период, это период, когда уже, в общем, идет выход на определенный достаточно такой большой потенциал, но еще нет опыта, еще можно обмануть, еще человек сам не, не знает, не понимает, чем-то не умеет пользоваться, во что-то не верит и так далее, то есть он его легко обмануть, он вряд ли будет сопротивляться, хотя у Кинга есть истории, когда дети как раз сопротивляются. Ну вот э, э, термин, что э, э, «сияние», да, сия. Вот этот мальчик с предвидением, он оказался самым сияющим из всех детей, которые попадались этим темным, Настолько сияющим, что он в одиночку может фактически, там говорится о том, что «О, мы сейчас его поймаем, и он поможет нам уничтожить мир». Но мы понимаем, да, что как бы палка о двух концах, и точно так же э, он может и спасти мир. Ну, естественно, он его спасает, как же иначе. Вот, но а, здесь речь о том, что а, а, для того, чтобы а, что-то предвидеть качественно, а, для того, чтобы, а, а, например, менять судьбу, потому что предвидение изменения судьбы – это... А, Близкие, очень близкие вещи, но все-таки не одинаковые, потому что, давайте попадем с простого, да, есть чувства человека. Чувства человека связаны с функционированием, ну, как бы нашим, выходом нашего энергопотенциала, да, как взаимодействие с миром. Мы, чем мы взаимодействуем с миром? Слухом, обонянием, осязанием, зрением и тактильными ощущениями, да. Вот наши каналы восприятия. А, да, основное из них зрение, поэтому часто говорят о видении, о предвидении, но бывает еще и предчувствие, бывает еще и... А, помните фильм «Ню «Нюхач», да? То есть, как бы, по сути дела, а, там тоже очень тонкая грань между а, сверхразвитым обаянием, обонянием, извините, и практически, а, ну, даром предчувствовать. Когда-то я рассказывала о том, что... Например, Ванга, когда к ней приезжали за помощью, она просила человека подержать кусочек сахара. Нет, извините, не она давала кусочек сахара, и человек клал его под подушку, ну, который приезжал за помощью, да. И вот после ночи на подушке она брала сахар, и по этому куску сахара она могла много что сказать. То есть имнации, которые кристаллическая структура сахара на себя набирала. В том числе считывались через что? Через запах. И каналы осязания, обоняния, они менее известны, менее распространены в разы. Но они дают свою очень... А, а, они эффективны по-своему, по-другому а, и очень интересны в использовании. Но, друзья мои, вот это uh, пять чувств, да, я перечислила, которые вот в, да, у современного человека в добрый час uh, uh, uh, существуют у всех. Тут же, может быть, кто-то вспомнит фильм, не помню, как он называется, опять же, конечно же, американский. Смысл в том, что там в мире происходит что-то такое ужасное, что люди теряют по очереди uh, все чувства, uh, там запахи перестают потом. Собственно говоря, обратите внимание, что нам сейчас упорно внушают, что страшный коронавирус, он как раз лишает обоняния и не возвращает его. Люди, которые... У меня, правда, в окружении, в общем, так и не появилось таких, но тем не менее люди, которые переболели, возвращается обоняние. Но если человек согласится и поверит в то, что он потерял обоняние, оно может и не вернуться а за ним, может, тактильные ощущения, а за ним и так далее, и так далее. Там в фильме а, они по очереди теряли все органы чувств, пока вообще не остались абсолютно дезориентированы в этом мире. Это процесс деградации, это процесс блокировки энергетики человека через страх, сомнения и согласие. А обратный процесс, да, когда чувства наоборот, сначала эти пять чувств, они функционируют, то есть как минимум они должны функционировать полноценно. Дальше, да, как бы, если это развивать, появляется та самая интуиция или вот это все, все это яснослышание, ясновидение, обоняние и так далее. Это качественно развитые чувства, если вы, вот представьте обычного человека и человек, который, например, живет в тайге и бьет белку в глаз там на расстоянии километра. Для городского жителя это будет волшебством, потому что при всем желании он и бел не то что он он не увидит и белки он может там даже не поймет на каком из деревьев эта белка сидит а, а охотник да он видит и дерево и белку и может точно выцелить ее при том что белки вряд ли сидят смирно и ждут когда в них попадут это а, просто качественно полно... более-менее полноценно да там сложно сказать что является на самом деле ну, полным развитием нашего зрения, слуха, обоняния непонятно. Но в целом, например, ухудшение обоняния у современных людей очень распространено. Я думаю, это связано с питанием, с экологией, с стрессовой ситуацией в достаточно частой там, жизни и так далее. Вот, это из таких совсем понятных вещей. Так вот, вот шестое чувство, да, шестое чувство интуиции, предвидение и предчувствование – оно базируется на пяти китах наших основных чувств, органов чувств. И когда шестое чувство начинает функционировать более-менее устойчиво, более-менее устойчиво, да, вот, то автоматом почти начинает работать и седьмое чувство. Тут мы можем смотреть и оболочки, и там энергии, силы, там, да, как бы уровень светимости. Но вот с чего я начала свой эфир, да, с того, что уровень светимости человека, почему я вспомнила про фильм Темной да, и уровень а, возможности а, а, ощущения реальности и выбора а, реальности, да, то есть как бы... Вот это самое, потому что седьмое чувство – это формирование реальности. Если шестое – это ощущение эм, более полноценное, объемное э, ощущение реальности, когда человек вот просто знает, что туда надо, туда не надо. Это буду делать, это не буду делать. И это опирается не на э, какие-то, не знаю, хотелки, страхи, сомнения, программы, а на ощущение потока жизни, что вот сейчас эффективнее сделать так. вот э, Ну, самое простое, да, когда, например… А, бывали случаи, когда вам надо, например, в магазин зачем-то было сходить, а не хочется. Вот не хочется, а надо, а решили. И вот так побуцкали-побуцкали сами себя, потом думаю, да, пойду. Пойду, собирался, обещал, там все, да. Приходите, а там какой-нибудь переучет, что-нибудь там за закрыли, не открыли, не знаю, там свет отключили, воду прорвало, что-то такое. Произ... Что это такое? И, блин, я же чувствовал, что не надо идти, я же знала, да. Вот это когда человек, большинство людей, ну, не обращают на это внимания. Если вы на это обращаете внимание, как бы, вы, ну, вы принимаете, что да, я правильно почувствовала, а что мне помешало, почему себе не поверила, да, а что, чтобы поверить? То есть начинается выстраивание уже более устойчивого фундамента, потому что шестое чувство периодически проявляется у всех, вы прекрасно, и уверена, знаете, что чаще всего это бывает либо на любви, вот когда женщина точно знает, да, когда мужчина что-то не то подумал или куда-то не туда посмотрел, и нельзя обмануть. Это вот когда вот женщина сама себя не обманывает, очень ей вот, она практически, не зря женщин иногда мужья гестапо называют, да, потому что вот тут просто, просто ее не обманешь. Вот. Или на каких-то стрессовых ощущениях, ну, еще там страх за жизнь, за здоровье, какие-то вот такие критические вещи, тоже это срабатывает автоматом. А в обычной жизни у нас на самом деле такое количество помех, Помех нашим чувствам и привычка находиться в какой-то такой программе, например, выживание, зарабатывание денег. Ну вот привычек же очень много, да, привычка ходить одной и той же дорогой привычка, вот выстроили отношения, например, на работе или в бизнесе с людьми, выстроили, и вот их просто удержание, вот этих вот выстроенных отношений, например, достаточно для того, чтобы зарабатывать деньги, вот. Но это тоже привычка, там начинает застаиваться, там начинает энергия тухнуть, вот как в болоте, да, сначала, там, хорошо, а потом это уже э, некомфортно, и, как следствие, могут и деньги застаиваться точно так же, за счет э, того, что э, вот эта привычка, она как бы закр начинает закрывать собой восприятие реальности как есть. Ну, вот э, какие-то вещи, вот привычка, непривычка, например, я сейчас для себя э, внутренне решила, что... Я хожу только в те магазины, где меня не требуют э, маску. Дальше у меня вопрос, если, например, в магазине раньше с меня не требовали, а тут потребовали, причем, ну, категорически, да, ну, бросать еду, не бросать. Я так внутри для себя решила, что э, если в такое случается, я просто для себя, я их честно предупреждаю, что больше я к ним не приду. Если они продолжают настаивать, я одеваю маску, оплачиваю. Ну, дальше вопрос моей честности, дальше вопрос готовности отвечать за базар, за то, что я решила для себя, потому что это же мое решение, да, могу его никому не обнародовать. Вот, и это... Людей таких сейчас я знаю достаточно много, они вдруг обнаруживают параллельную реальность, в добрый час, пусть эта параллельная реальность типа, останется недоступной системным штукам, да, вот, в которой не требует, который человек общается с человеком, у которых хорошие продукты, нормальные цены и гораздо приятнее по энергиям там находиться. И это другие продукты, опять же и по вкусу, как правило, и по энергетике. Тут еще опять запрос, мы говорим шестое чувство, седьмое чувство, да, то есть ощущение потока жизни и формирование потока жизни. То есть, например, если закрываются, закрываются какие-то возможности, неготовность там ходить в магазины, где требуют маску то вдруг открываются такие, вот даже вот рядом с домом, я не знаю, где-то кто-то вам расскажет о том, что а вот тут люди привозят домашние натуральные продукты, и ваш запрос, если вы согласны платить много, там может быть дороже. Если вы скажете, ну да, все здорово, но мне бы еще так, чтобы это не перегружало семейный бюджет или мой бюджет, да и тогда будут подтягиваться такие... такие возможности, да, в которых а, будет и цена, и качество, и человеческое отношение. А, ну, а, не, я не хочу сегодня трогать опять эту вот всю тему, которая там вокруг нас всячески витает. Давайте все-таки поговорим о состоянии, о светимости. А, и я думаю, что Стивен Кинг а, отнюдь не а, непраздно а, употребляет а, рядом предвидение возможность предвидеть будущее и энергопотенциал человека. У нас уже есть добрый час в нашей копилке прямые эфиры по телам, по полям. Там есть и практическая работа, позволяющая прокачивать свою энергетику и физически по телу, и а, все наши оболочки. Это дает и диагностику, и а, прокачку наполнения а, всех своих тел. Это как, ну, как зарядку, когда мы делаем, как бы, когда это вводится в привычку. Это делается легко и быстро, буквально на автомате. Это должно привести к чему? К более целостному, устойчивому и более эффективному, по-другому работающему вашему полю, да, вашим телам. Вот. И как следствие повышения возможности выстраивать свою жизнь, вот то самое седьмое чувство, которое, э, и, э, кат, кат, выйдя, сначала идет процесс выхода на это состояние, а когда вы на него вышли, то дальше, если вдруг, вот, например, у вас что-то перестало получаться, первое, на что бы я порекомендовала посмотреть, не произошло ли потери энергопотенциала, не скачались ли вы на какие-то страхи, обиды, борьбу, сомнения, недовольство, а женщины, девочки, девушки, недовольство – это то, куда имеет смысл всегда смотреть в первую очередь. Это такая, как правило, встроенная программа в базовой прошивке женской, вот, в нашей психологии. И если сюда не обращать внимания, это недовольство может много чего нам перекрывать и, как следствие, ну, не делать нашу жизнь лучше. Поэтому тренировка, то есть как бы отпускание недовольств, ну, знаете, самая простая практика, выйти, вот, особенно, если там кто-нибудь около широкой реки живет, почему лучше река, потому что проточная вода, она промывает все, да, стоячая вода, ну, похуже, вот, но, в принципе, чисто, и чисто поле, и лес тоже работают, то есть как бы вот выйти, и вот а -а -а, там вот поплакать, поистить, как вот не экономия, не так, знаете, сейчас, сейчас же вот это вот м -м -м, очень распространено, когда все немножко сдержано, тогда так, так все как бы, а, вот, поэтому постарайтесь не сдерживаться, а прям утрировать, прям вот наоборот себя прям толкнуть, особенно если ступор почувствовать прям, вот если это а, так это прям а, -а, -а прям такое, чтобы чтобы вот, чтобы деревья соседние тряслись, понимаете, вот чтобы, чтобы отпустить эти вещи, вот, и сторожочек поставить о том, что, ну, Практик, вот, духовная, это уже как бы относится к таким, да, вещам не столь уж, как это называется, не столь уж, да, утилитарным, а, тренировка принятия вот, в повседневной жизни, принятие мужа таким, какой он есть, там, детей такими, какая они есть, там, это, это такой очень серьезный труд, но это как раз антидот а, к недовольству, который является одним из очень сильных блокираторов, поточного светящегося состояния, когда вы просто начинаете знать, что вот это я буду делать, хочу, надо, вот надо не, не потому, что кто-то сказал, а потому, что это вот сейчас добро, в этом сейчас добро, вот тут, вот так, Uh, у меня это проявляется, например, иногда, знаете, какими-то внезапными поездками, Вот, что называется, с бухты-барахты. Для нормального человека, который планирует свою жизнь, это немножко странно. Да? Вчера еще никуда не собиралась, uh, завтра уже куплены билеты, я могу в тот же день улететь или, например, там, ну, через день. вот. А, а, а потому что uh, вдруг uh, пришло ощущение понимания, целесообразности, необходимости, чего-то очень важного, что будет, если поехать. И потерять, ну, ощущение утраты, там не, не, да, недополучение чего-то, если не поехать. И чем, чем чаще это практикуется, тем такие, легче такие вещи делать, и опыт копится о том, что дает, что дают такие выборы, вот внезапные, спонтанные, незапланированные. Потому что ну, в добрый час наша жизнь сложнее и интереснее, чем все наши даже самые гениальные планы. Вот, и э, если вернуться к теме нашего эфира, я бы хотела еще немножко сказать о э, использовании каких-то внешних носителей, там бабушек, карт, пред, предсказаний, там гаданий и так далее. Не то, что это э, в народе вот, не зря существуют такие. В такое время, например, насколько я помню, это вот ночь перед Рождеством, да, то есть, вот по-моему, неделя перед Рождеством, да, в декабре, когда девушкам разрешали гадать. Как правило, это было на суженного. То есть можно предположить, что там есть такой портал, есть такой поток, проявлены такие силы в это время, когда это, это как некая выверка да, своих желаний, ожиданий, и э, ответ как бы, мира, ответ мироздания на то, насколько готова для данной, например, ну, девушки чаще гадают, вот, насколько готова для данной девушки, запрашиваемая ею судьба. И я предполагаю, что, например, в случае неблагоприятного ответа... Выборы, решения, то, что делает человек с данным свыше ответом, да, то, что гадание -то там, я не помню, гадание народных на картах. Народные гадания – это вот валенок пойти на перекресток бросить, это вот там э, насыпать зерна, там кинуть колечко, монетку, там, да, и, значит, какой суженый будет э, пуговица, там еще что-то, там в зависимости от каждый свой знак, там выйдет ли замуж, если выйдет, то за кого, если, ну, или не выйдет, да, и если, ну, так бы охочется, да, что, что, что, что с этим делать, как сделать так, чтобы все-таки все получилось, вот, а, и как, как бы это немножко другая история, это фактически такая природная, домашняя, стихийная магия. Гадания, да, А uh, вот эти все инструменты, они рабочие. карты, Таро очень рабочие инструменты, да так же, как и обычные гадательные карты, очень легко дают информацию. О чем я хочу сказать сегодня, почему я начала со светимости. Что это инструмент, который, ну вот знаете, как... М -м, вот сейчас еще один пример приведу. А -а, в 90-е шандарахнули, а -а, появился, как ты это называл, союз целителей экстрасенсов. -сил" какие-то академии были, выдавали дипломы, проводили, значит, какие-то там огромные конференции этих всех ясновидящих, и я помню, было модно открывать «Третий глаз». Это некая процедура, за которую платили деньги, иногда очень нехилые деньги, для того, чтобы, значит, вот целитель экстрасенс насильственным образом, открывал третий глаз, человек начинал видеть. Вот. В... Народ радостно, многие на это тогда кинулись. В моем окружении несколько человек это сделали. Вот. А у меня были большие вопросы, я туда не полезла. Но... Через несколько лет, лета три, наверное, прошло, я встретилась с одной из барышень, которая сделала эту процедуру, и, честно говоря, ну, как бы, ну, я забыла про все про это, просто мы с этой встретились, и я смотрю, у нее светимости практически нет, то есть она стала темной, энергетически она полностью потухла, и э, стала даже, ну, как бы, такой темный, черный такой э, абсолютно физически измученной, выглядела там, ну, в общем... А, и а, молодая женщина, и мы что-то с ней разговаривали, ну так, ну на пороге, я выходила, она заходила, о, привет-привет, ну поговорили. Вот, и тут она что-то там напоминает про то, что вот, значит, вот ей третий глаз открывали, а теперь это все ее так мучает, и она не, не, с этим поделать она ничего не может, и вот как бы там, и вот она болеет, и вот там плохо, и вот там плохо, и вот там плохо. И я на нее смотрела, и а, было совершенно, ну, понятно, что это последствия этого шага плохо открывать третий глаз? Да неплохо, когда он открывается естественным образом, потому что это становится вашим, соответствует вашему уровню светимости. Вот вы дошли до этого, до этого уровня, и там у вас, бац, дополнительные функции активизировались, да? То есть, чем, чем мы больше светимся, тем мы больше можем, причем вот сейчас я скажу ужасную вещь, как человек, который много лет занимается обучением, тренерством, да, что как бы что если просто повышать светимость, то вы начинаете все мочь сами, ну, как бы просто так. вот Вдруг начинаете видеть, вдруг начинаете чувствовать, вдруг начинаете как-то вот захотели и выстраиваться, как вы хотите. А там еще, еще, еще есть чувства, там еще есть способности. Они уже мало описаны, они фактически табуированы сейчас, потому что даже человек, обладающий шестым-седьмым чувством, то есть предвидением, и управлением реальностью, да, формированием будущего уже в той или иной степени конкурент неким силам, которые, ну, претендуют на абсолютное право распоряжаться жизнями своими и других людей. Вот, ну, поскольку в жизни достаточно сложно просто так повышать светимость, да, то вот тут как раз и есть некие там определенные там шаги, какие-то практики, какое-то там просвещение, развитие, там как-то работа с собой. Вот это все э, просто такой более-менее понятный разуму путь, когда вы можете для себя регистрировать. Ага, вот это вот дает повышение светимости. Почему? Потому что это дает результативность. Вот. А результативность почему это дает? Потому что у меня начинает получаться вот само собой, ну, самые простые вещи, например. А, вот у меня один из учеников, это, ну, мужская такая для меня немножко фишка. Вот он решил, что он будет тренироваться на светофорах, чтобы светофоры всегда были зеленые у него. Всегда. А, вот он, сколько-то, я не, не буду сейчас, может поллета он практиковал такую штуку. Я периодически, ну, там в, в другой стране, в другом городе живет. Вот. и периодически, когда я туда прилетала, значит, он там, а, мы встречались, и, да, ну, в аэропорту, например, меня встретят, везет меня по, -по, -по, по улице, и я наблюдаю, да, я же помню. Вот, и да, действительно, дошел до такого, что за час с хвостиком езды по крупному городу мы ни разу не притормозили на светофоре. Вот как бы мы либо подъезжали, был зеленый, либо о -о загорался, да, либо мы а, проскакивали, успевали проскакивать. Там, конечно, немножко было, знаете, вот это когда... Ну, стоит цель и просчитывается траектория, чтобы это попадало. Но там было и формирование, там где-то вот... Какая там процентовка формирования, какая попадание, сложно сказать. Но э, все, кто ездит за рулем, знают, что иногда вот вроде бы все простроил бац и красный. Вот его не должно быть, а он красный. То есть, э, чтобы все-таки двигаться в потоке машины, попадать на зеленый, в этом есть э, определенное вложение труд. Он это поставил на знак. Что, как бы, что с его состоянием все в порядке. Если, например, он там, да, как бы светофоры краснеют, значит, что нужно смотреть, что состояние и тренироваться, практиковать, медитировать, наполняться силами, значит, да, как бы о, как бы надо, надо навести здесь порядок. Вот, как вы понимаете, я сейчас вам рассказала одну из самых легких, простейших практик, как поставить сторожок над что-то, это может быть все, что угодно, я не знаю, там, например, там, ну, нужные вам продукты в нужном месте. Вот у меня мама любит хлеб с семечками, самый ее любимый белорусский хлеб, который, ну, у нас небольшой город, и его в городе не было. Это запросил, он появился, я подумала, что хорошо было бы, если бы это было ближе к дому, через там пару недель он появился в магазине, где его раньше никогда не было, ближе к дому, а, там, доп... О, а еще, если бы еще там рублей на 5, на 7, на 10 дешевле. И вот такими нюансами, да, если получается, значит, что работает а, седьмое чувство, это как тренировка, это не А, привезите мне хлеб, а лучше заплатите за то, что вы мне его привезли», да, это если ваша мотивация начнет быть жлобство, простите меня за этот термин, или там, ну, какие-то низ, низкая мотивация, это все перестанет работать. Почему? Потому что от низкой мотивации светимость не повышается. Светимость повышается, когда ваша мотивация созидательна для вас и для мира. И дальше, когда вы ставите вот такие простейшие сторожки, то а, они начинают работать, и по ним легко вот как по указателям, как по тем же светофорам ориентироваться в том, что происходит в вашей жизни. Если это сделать такой легкой, увлекательной игрой, то, в общем, это не будет требовать каких-то усилий огромных и будет давать результат. Еще раз, если вернуться к картам и так далее, это немножко такое, знаете, вот есть такой термин в фэнтези, техномагия, да, то есть это немножко техническое приспособление, когда вы используете внешний какой-то э ресурс а, для того, чтобы что-то там а, понять про себя. За использование внешнего ресурса есть плата. Когда этот человек идет там кому-то и платит деньгами, а ну, это может быть ровно, а может быть неровно. Если запрос, допустим, я не знаю, там, сеанс у человека, там, не знаю, там стоит тысячу, там, или там, не знаю, три, неважно сколько, да, а, например, энергопотенциал, то есть деньги есть эквивалент энергии. Поэтому, если ваш запрос требует энергии больше, чем та сумма, которую вы оплачиваете, эта энергия изымается из энергопотенциала человека, который пришел с запросом для того, чтобы этот ответ дать да, он, он берет, а если, допустим, если, например, представьте себе, что человек хочет заработать им деньги, и чтобы у клиента не возникло ощущение, ну, какой-то неравномерной, неравномерного обмена, откуда в таком случае имело бы смысл брать энергию? Я вам скажу из будущего. Просто вот из практики это... Я бы сама даже не догадалась, просто были случаи, когда приходили люди за помощью, которые ходили там к каким-то таким людям, и потом получили очень серьезные проблемы в там, состоянии, там, ну и так далее, неважно сейчас, вот. не об этом, не хочу просто ничего привлекать лишнего. вот. И когда смотрели, а где же такая потеря ресурса большая произошла, за счет чего такой провал произошел, да, несколько раз оказывалось, что было огромное взятие энергопотенциала из будущего. Причем хочет знать, будет ли он счастлив. Или, например, особенно, когда люди идут, например, там, а, чтобы улучшить, там, там, приворожить, отворожить, как-то что-то там, как -то что -то, там а, более благоприятный сценарий. А, и, а, а у человека не просто так сейчас не получается. Есть что-то, ну, надо понять, почему не получается взять ответственность за то, почему это происходит. Вот. Но если человек обращается к кому-то постороннему, энергия может затабыть из будущего, когда, например, он получает не свое или не вовремя, вот. вроде бы галочку поставили, результат достигнут, а счастья в этом нету, потому что, может быть, из этого как раз события, которое просто должно было произойти чуть позже и чуть по-другому, была заранее изъятой энергия для того, чтобы на блюдечке с голубой каемочкой. Вот, поэтому эфир у нас сегодня так и назван, может быть, немножечко странно, потому что тема очень большая, ее можно рассматривать с разных сторон. И если сейчас свести к итогу мое сегодняшнее выступление, то я бы вернулась к тому, что возможность предвидения есть у каждого человека абсолютно. Да, она может быть наработана в прошлых жизнях, например, да, и в этой жизни это делается легче гораздо, чем многим другим людям. Или она может делаться легко, потому что энергопотенциал большой, и если по роду это передается, то это тоже проще делать гораздо, потому что это уже ну, какой-то наработанный ресурс, который уже проявлен, которому уже вы прошли когда-то это обучение, вы уже когда-то освоили этот навык, и поэтому он может работать как бы сам по себе автоматом. Вот. Все равно, тем не менее, да, это возможность предвидения то, точно... Да, вот еще сейчас я договорю вот эту мысль, да, что это есть у каждого человека, развить может каждый человек. Надо только понимать, для чего вам это нужно. Я бы это рассматривала только как интересный и, в принципе, потенциально полезный в хозяйстве инструмент, инструмент, который позволяет развиваться. Ну, вообще, вот, в в в в в в в свои возможности, кайф от жизни, там понимание, кто вы и зачем вы, и что вам делать и почему именно это, а не что-то другое. То есть те вопросы, которые волнуют каждого нормального человека, конечно, с помощью предвидения, с помощью шестого чувства, ну у вас появляется свой собственный объективный инструментарий, который не врет. Вот если он на работу нормально, он не врет. То есть вы можете это. а вдруг вот это, а понимаете, что нет, а может не мое, понимаете, что ваше. То есть и это понимание, это, это ощущение, это... Вот когда э, тело, да, это же все в теле, когда тело работает качественно, это говорит и о его здоровье физическом, и о энергетической проводимости, там нервной проводимости, психологической устойчивости, э, о нормальной вашей светимости, то есть ваша жизнь, она э, идет по пути развития, не по пути деградации. И э, возможность предвидения – это естественная совершенно способность, которая развивается вместе с повышением вашей светимости. И, к сожалению, ухудшается, сокращается иногда до полной потери в случае понижения этой светимости. Поэтому если вы посмотрите на эту способность с точки зрения того, что это индикатор, не вам дано или вам не дано. Дано всем, не все берут. Некоторые берут, но, но применяют не туда. Почему среди экстрасенсов пред, этих предсказателей, целителей очень высокая смертность? Одна из самых, если не самая опасная для жизни профессия. Потому что любое предсказание имеет цену вопроса. Помните, мысли зареченные есть ложь. Вспоминайте все истории про Пифи, священных оракулов. Везде одна и та же идея. Чтобы предсказание сработало, оно должно быть непонятным. Если по предсказание понятно и однозначно, скорее всего, оно или не сработает, или оно ложное, оно начинает быть, оно начинает быть инструментом управления реальностью. И человек может а, либо принять это, ну, кому-то, кому делается предсказание, с нормальной светимостью, даже не супер, там, просто с нормальной светимостью. Человек, когда ему делают предсказание, вот кон конкретное, точное предсказание, да, он имеет право согласиться, либо не согласиться с этим. И в зависимости от этого его судьба, скорее всего, уже меняется в момент предсказания, но в какую сторону она меняется? То есть... А, можно, смотрите, вот, например, делают человеку негативное предсказание. Человек говорит, ну, например, отказывается, но начинает бояться. Ну, понятно, да, начинает работать предсказание, начинает набирать энергию. а Оно начинает внедряться в жизнь как будущее. Если человек абсолютно точно сказал, так, это ерунда, вот это вообще все, даже ко мне не подходите, вот все, бред, до свидания. Он обнулил предсказание. Если даже оно было потенциально истинным, изменил судьбу в этот момент вот внутренним решением что это ерунда ко мне не имеет отношения со мной этого точно не будет когда это не на страхе она а на внутренней силе на абсолютной уверенности вот. мужчины очень часто понимаете, когда женщина там галачит он там а это, а это их великолепный способ ну где-то защищаться где-то как раз управлять реальностью. Вот, вот эта фраза, что вот это все ерунда, этого не будет. Если это внутренняя позиция очень выстроенная, это есть управление реальностью, это есть применение седьмого чувства. Очень часто это срабатывает. Я наблюдала много раз, как это срабатывает. Мужчины этим пользуются чаще, но женщины тоже этот инструмент применяют. Представьте себе, например, что предсказание благоприятное. Да? А, а человек на данный момент еще не соответствует этому предсказанию, еще не прошел свой путь. Человек может расслабиться, сказать: а ну все что, все равно все будет и перестать идти в ту сторону, потому что будет. Пусть теперь мне как-то выдадут это все там, принесут, подарит, я не знаю там подарок сразу вручит, а может быть вручат. Вот и человек может не дойти туда. Хотя, если вы вспомните древнегреческие всякие эпосы, там рассказывается как раз о том, что от судьбы никуда не уйдешь. И здесь мы опять… Это противоречие рассматр... можно понять с точки зрения количества энергопотенциала. Вот есть какие-то вещи, например, вот ситуации, которая прямо сейчас происходит вокруг нас, в мире, в нашей стране, там, да, я думаю, что далеко не... Мало кому все прям нравится, что происходит. А если вы обладаете нормальным уровнем светимости, нормальным, это такой, ну, допустим, какой такой такой вот комфортный да, уровень, то есть вы светитесь, может быть, там кто-то больше, кто-то меньше, но вот вы светитесь, значит, скорее всего, у вас есть и возможность почувствовать жизнь, будущее, поток, где ваш проход, и... Выбрать, сформировать этот проход, сформировать реальность. Вопрос. Насколько вашей светимости хватит? Ну, я бы сказала, что точного ответа не существует, потому что здесь сразу очень много нюансов. Откуда взялась ситуация, в которой мы сейчас все находимся? Если это какое то ну злая воля, очень сильная, обладающая большими ресурсами, да, и эта злая воля, э, в общем, ну, хочет нам зла, и э, за счет своих больших ресурсов и э, накачанного с населения страха и согласия, таких пассивных, разных там, да, согласия на легитимизацию э, деструктивных формирований, то а, сможете ли вы со своей светимостью развернуть огромный, там, не знаю, там, трактор, бульдозер, или остановить его? Вот человек вышел с доброй воли, да, на него трактор прется. Вот. Я упоминала Стивена Кинга, там, да, злодей нашел мальчика, который в одиночку может развернуть а, историю, жизнь. Там было много других детей со светимостью, которых просто как выжимали их энергопотенциал, как губки, и выбрасывали. И они тоже обладали светимостью, но они не могли это сделать. Единственный их шанс был сохранить себя и противостоять, это объединиться. а они даже не знали, что они светятся, а они даже не представляли, что они, чем они отличаются и тем более они не знали друг друга, не обладали необходимыми навыками информации, как связаться, как понять, что происходит, как договориться об этом. Вот, Поэтому их по одному как цыплят собирали и вот как выжимали, пока не нашелся вот один обладающий огромным потенциалом. Если, что бы я сказала? Я бы сказала, что если у вас... Нет абсолютно, вот внутренней такой наглости, такой уверенности, что вы тот самый, который может своим решением все повернуть. Я бы тогда смотрела в сторону того, а что же вы можете, вот лично вы, а как повысить возможность формирования, влияния, как, как посмотреть, как увидеть более объемно, более целостно свой проход. Ну, комфортный, благоприятный для вас. Если вернуться к моей основной мысли сегодняшнего прямого эфира, я обращаю внимание на светимость. Светиться не страшно. но вы можете прикрываться ветошкой, просто мысленно так, что не надо всем видеть, что там. Но элементарно, просто побудьте собой. Вот... Если случилось так, что мое выступление как-то сподвигло вас посмотреть в эту сторону, вы можете провести медитацию, закрыть глаза, расслабиться, посмотреть. Как бы со стороны, знаете, можно представить, что вы отошли в сторону, и вы говорите, что хочу увидеть, там, что у меня там с моей светимостью, с моими полями. Можно изнутри сделать диагностику, как мы с вами делали, когда а, а, была работа по, по нашим оболочкам, по нашим полям человеческим вот и а, вы можете задать сами себе вопрос а, как, как бы могу ли я повысить свою светимость а, могу ли я а, что мне сделать для того чтобы мой мои вот эти возможности шестое, седьмое чувство заработали более полноценно что я могу сделать лично я для своей жизни да что мне имеет смысл выбрать в какую сторону посмотреть что для меня на самом деле актуально, не то, что навязывается, да, мы же видим даже по телевизору вся эта повестка дня искусственная, да, в это время куча всего на самом деле происходит совсем другого, просто об этом не показывают по телевизору, могут не показывать и в интернете, все откровение, блокируются различные ресурсы, которые говорят что-то отличающееся от того, что кто-то хочет видеть и слышать, вот. Поэтому а, у вас есть вы сами, а, я бы вам рекомендовала настроиться со своей душой, сами с собой, э, почувствовать, посмотреть, э, э, спросить себя, а что на самом деле я сейчас могу сделать, на что хватит моей силы, на что хватит моей светимости, моих возможностей моего предвидения. И кон конкретно, да, чтобы с выходом конкретно вот какое-то действие или какой-то ну, по порядок действий, который сделает конкретно именно вашу жизнь, именно вашу реальность лучше. Ну и дальше моя любимая тема. А а если светлячки будут объединяться... И вместе выбирать будущее, куда оно от нас денется. Надеюсь, что вот ну, тема очень большая, поэтому я могу очень много еще разных нюансов рассматривать. Пишите, если вам конкретно какие-то конкретные запросы на это есть, мы можем рассмотреть прям более точно какие-то нюансы, потому что их много. Вот. Ну и приглашаю, при, приглашаю приезжайте на наше со, солнцестояние равноденствия, где можно как раз объединиться с такими же а, стремящимися к свету и сделать что-то хорошее хотя бы для себя. А там, глядишь, и мир вокруг станет лучше. Здравия, счастья, добра, мудрости и процветания. Ну и исходя из нашего сегодняшнего эфира «Сияние», с вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Пока-пока.